Что делаешь? А ты зачем-то выключил запись? Ну там там осталось на 2 секунды. Где? Ну, на батарейке. На какой? Это в моем телефоне осталось на 2 секунды. Ты что-то попутал, видишь? Он и ругался-то на мою, на мой телефон. А, я понял. А, ну, допустим. То есть ты специально сделал, сейчас обрезал видео. Ну ничего страшного. Да, так и надо было. Uh -huh. Так что я не, да, рассказывал о том, как я увидел НЛО. снимал я квартиру, жил на о, первом этаже. Охереть. Прикольно. И, бля, ну вот слушай, как я увидел. Не, я, я в шоке, если честно. Я в шоке. Ну сейчас, когда узнаешь, какой был НЛО. я понял. На первом этаже живем, mm -hmm. снимаем квартиру. Напротив нас приехал цирк. Этот, Прикольно. Сам, там вот эти всякие аттракционные херы и прочее. Uh -huh. Всё, ну, как спать легли рано, я ночью встал в туалет. Возвращайся обратно с просолья. Смотрю в этот... в окно. А там крутится такая, с огнями переливается. Косово такая херня. Я... Блядь. Пиздец, короче. Все, блядь, напали или там, знаешь, Прибыли, блядь. А потом вгляделся, а это аттракцион ночью. Фонарики светели, он крутился быстро. Ну, вот знаешь, вот... Если бы не насмотрелся этих всяких энлотических. Не смотрите дурацкий фильм про Эдло, а то вы тоже Ой, вы придете в вот этот, вот этот эффект. В парк, в парк аттракционов и будете <с бояться <с этих всех. Ну ты не поверишь, то есть сам эффект вот этот, ты стоишь такой. Потом до меня дошла, отпустила. Но пять минут с какое-то время своей жизни я реально понимал, что я Инло увидела. А так, нет. Да, ты что-то смотришь к встреч не подготовился. Почему? Ну, Брэйн Нет, ну мы говорим, что мы не уфологи, а ты вообще-то ты начал сказал, что мы на сайте парисим эту музыку. А, да, да, да. да, я завожу туда. Меня сон не дает. Понимаешь, какая создалась, как сказать, ну, целая субкультура, там, гипноз, транс, да. А по факту, что транс, это, помните из прошлой передачи, пересекать что-то, переходить границу, помнишь, да? Да. И, гип и, и гипноз равно сон. Получается, ну вот, сон и пересекать границу. По факту люди тупо засыпают, то есть они, может, не глубоко засыпают, знаешь, такой легкий сон, то есть дрема, да, называется ну. по-русски. А из этого развили целую пипец, там, блин, эту самую, да, то есть как Наука. бы... Науку. Да. И... Всех был же науку, которую... Не я не, то, что, не, я не, я не говорю, что это просто плохо, я просто к тому, что как бы из этого можно просто обычными словами нормальными говорить. Я тут приза... приснул на диванчике, грубо говоря, и мне друг рассказал, что я офигенный супермен, стал, пошел, заработал миллион долларов, грубо говоря. То есть не надо для этого как бы Понимаете, В смысле. Да? Ну как вот это, блин, и ты вот сюда смотришь, тебя, отли... тебя камера отвлекает? Ну, Нет, она не отвлекает. Отвлекает я, я, я, я, я, я, друг, я другом я, я просто всегда, когда смотрю, сам себя ухожу. И когда я вот сам себя ухожу, и... такое ощущение, что я смотрю на телефон, на самом деле на телефон я тебя слушаю внимательно. Я просто на ушах акцентируюсь. Когда я шую Савишь, у меня глаза это вот так раз и все. Угу. Или как? Или мне надо вот так и да. Это будет точно выглядеть так. Короче, я и к тому, что плавно. вот еще одно слово, которое, как бы гипноз. Мы, в общем-то, можем уже с ним распрощаться. Да, ребят, сегодня не. сегодня гипноз, гипноз закончился. Да, да, гипноз закончился, начался сон. А как всегда, мы в теге нашем к нашему видео пишем гипноз? Не, ну, это как, бы, это как бы, ну, рассчитано, ты же на кого, ну, то есть, ну... На кого? Ну, на кого, ну, сами понимаете, на кого это рассчитано. Что на кого рассчитано? Но... На кого мы стараемся? Ну, сами понимаете, для кого мы стараемся, Следующий В следующих тегах будет написано сон. Кстати, по поводу игры, помнишь, что сегодня был вопрос? А, кстати, сегодня такая тема была интересная, мне, по-моему, понравилась. Слушай, мне знаешь, что кажется? Нам надо все-таки наши с тобой погружения выкладывать. То есть брать какую-то картинку, там космическая какая-нибудь, ну понял, играет, а мы выкладываем наши с тобой погружения, а там, где информацию ту, которую Слушай, не, да не это надо, это... не ту информацию, которую не надо, чтобы слышали те, кому не Слушай, надо. Слушай, мне кажется, что это уже это уже мувитон. Почему? Почему? А там будет пшшшш, там опять нормальный. Белый шум, да. Не знаю. Не, ну чтобы личная персональная информация не всплывала там это, а информация, которая можно вообще да, доступна, ее можно положить. Ну, просто, чтобы люди понимали, чем обсуждаем, а то ходит в каких-то нос, что ходили, что видели там. Сон. Сон, да. Что, ну, да на самом деле нам просто снятся сны, а мы о них рассказываем и все. Мы рассказываем да. о снах, которые нам приснились. Ну в общем то сны, да. Ну но, подожди. Но раз ты рассказываешь о сне, который тебе приснился, ты должен вначале рассказать. По факту вот смотрю. Какой я сон увидел, а потом обсуждать этот сон. А мы ну, сразу начинаем с слышим Мы вообще, в принципе, начали с понятий. То есть мы как бы правильный тон задали перед ну, предыдущей дискуссией. Давайте разбирать понятия. У меня вот, кстати, еще тут э, дохрена понятии, понятий, потому что, э, которые, допустим, мне лично были непонятны. Ну, давай. Ну, например, э, что такое комфорт по-русски, -рус, по если сказать? Слушай, ну, мне кажется, ты Это точно надо не в гипнозе узнал что Или слово «форма», например по-русски форма да это тоже не, не русское слово кстати есть такой набор слов которые знаешь на уровне интуиции но мы что-то обсуждаем то, то есть, естественный, ты естественный никак пароль. не можешь его описать подобрать потому что когда ты начинаешь его описывать ты начинаешь использовать слова которые тоже надо как-то описать и получается это на уровне как бы знания вот так и все Правильно? не ну, но это, это же абстрактное вот. понятие что такое форма нет, ну согласись, как Нет, ты можешь ну, понять, как говоришь, там вот, э, стакан в форме круга, стакан в форме цилиндра, стакан в форме квадрата. <къех> Знаешь, какой правильный вопрос? Ты его форму связываешь с геометрическим понятием, с геометрическим представлением предмета. Смотри, вот, например, мне слово четыре, четырехугольник. Я, кстати, говорю, прикольно поспорил с одним своим товарищем, ну математиком по поводу ну. того, что я говорю, слушай, а ты в курсе, что квадрат это, это прямоугольник? Он такой: Не, нифига, мы с ним что-то по Слушай, Математик. Кто? Я не вообще. Нет, математик повелся на эту штуку. Ну, мы с ним выпили и в караоке сидели. Естественно, он повелся. Квадрат это частный случай прямоугольника. А, ну видишь, нифига, ты знаешь, более продвинутый математик, чем он. Ну, это точно математик, чуть бред какой-то. Не, ну он как бы с банковским уклоном, но тебе не А, нравится. ну понятно, он банковский математик. <laughs> как это, это ну, квадрат. частный частный. Нет, подожди, я сейчас тебе переспорю. Квадрат это прямоугольник, равно, все. Непримерно, не с частной. Ты сейчас часто слышишь прямоугольника. Подожди, квадрат равно прямоугольник, согласен? Нет, то, что он, у него свойства прямоугольности, да. Он классу ты прямоугольников принадлежит. Правильно, говоришь. Нет, Но ну, это, это не так. равно прямоугольник. Почему слове... прямоугольник равно квадрат? Знаешь да? почему? Нет. Обосновать почему? тебе? Ну, обосновать. Потому что квадра от латыни это 4. Ну. Все, это четырехугольник по факту. Так, а как слово четырехугольник и прямоугольник сочетается? А что, у крест это тоже прямоугольник. Подожди. У него 8 прямых углов. Да. Ну прямоугольник даже какой восемь раз два три четыре пять шесть крест это... главы еще плюс это крест у 12 это 4 Крест нее... нее... 12 угольников. крест это, это четыре угольный прямоугольник короче это четырех из одной точки выходящих вообще что такое класс прямоугольников кстати слушай да. вот школе учат прямоугольников то да. А что такое прямоугольник то нигде не дают понятия ну уж прямоугольник это фигура с прямыми углами Нет, точка. Это, это замкнутая фигура, фигура, фигура, которая имеет четыре прямых угла. Да. Нет, замкнутая фигура, которая стоит из прямых линий и четырех прямых углов. Тогда вот это точно. Да. А если ты немножко по-другому скажешь, что просто фигура, которая имеет 4 прямых угла. Я могу те или ну, да. прямоугольником. Не, ну это надо, да, изложить, справа. А ну, у меня вот такие вещи очень сложно поймать. Я в этом плане у меня сразу что где как где? <laughs> вот что, ты на... в гипнозе уже я... Понял, а, ты кстати... во сне. А, кстати кстати я... говорю, по поводу сна. Сейчас а, хотел сказать, что ты вот спишь, дремаешь, да, только тебя ведет как бы человек, сопровождает, твой как бы ведущий, кто у тебя погружает в сон, да, оператор. кто тебя внушает, Оператор. А? оператор, ну можно операторы. Ну, оператор, не оператор, там, так сказать, сопровождающий. Сопровождающий, не знаю. Сидящий рядом. Психотерапевт. Терапевт, вот. <laughs> пациент терапевт. Да, пациент терапевт, ну. да. Но ну, вот, по факту, ты спишь. То есть, мы уже входим в то, что, в принципе, мы войдем в, в ту область, что сон, по факту, это не сон. Это некое рабочее пространство, в котором мы просто не умеем работать. Это как бы, ну, есть такой тезис mm -hmm. в шизотерике. Вот. И вопрос в том, что мы в это пространство попадаем, получаем там какую-то информацию. Ну, как мы... В лесу там заблудившуюся. Да. да и я... как бы, а управляемый сон предполагает именно обход. Вот, ты... там ориентируешься? Да, а управляемый сон то есть как бы тот самый гипноз, транс и там и так далее, он, он подразумевает под собой, что мы обходим вот эту зону, где, грубо говоря, души спят, поднимаемся куда-то, там, условно, поднимаемся или не поднимаемся, в какую-то другую зону. Там, mm -hmm. ну, вот. И там, как бы, в этой как бы в этой области скажем так мы проводим определенную работу То есть приходят определенные так, так сказать, сущности так сказать высшие наставники кураторы и так далее Слушай, а мы пока сидим что-то столько вопросов появилось которые нужно осветить и обсудить да ну смотри мы про короткие заводки про правильно как не про правильно про упрощенную, вот царь есть сразу слово, упрощенная да. заводка и короткая заводка. Это разные понятия. Ну да. Упрощенная. Просто можно сказать, и короткой утозвать упрощенной. Ну, в принципе, да. Она, короткая, значит, наша админи... основная, точь, основная заводка, это получается классическая, да? Мы Простая, говорить, не знаешь, что Давай это. так мы скажем, классическая заводка, это которую нас научили. нас да. сказать, классической. Ну. А Неоклассическая. Это, например, заводка. То есть поза миссионера классическая. же опять туда. Ну так для этого перчику по подперчи. Давай, давай. Главное сказать слово сиськи. Все и это самое. Слушай, я вчера что вчера жена. Я красиво сказал между прочим поза миссионера. Ничего такого. Ну и что? Что сказал? Как это сформулировать-то? Ну суть, суть какая? чтобы наше видео стало популярным и тем более мне нет, вообще, нет, мне я, вообще я не вообще просто, просто популярным да. так, так чтобы нас... видео наше не популярным все выключать тут же на этой же секунде канал все чтобы видео наше стало популярным нам нужно обязательно хэштаг По то 1 2 3 вы забываете все что мы с видели там в хэштаге нападает на вас да но вам снится сиськи всю ночь аминь и оказывается все будут думать о там чуваки российские говорят на самом деле там вообще слова нету ты опять да. следующее видео выкладываешь каким-то серьезным материалом, опять говоришь, сиськи. Ну, да. Все, которые думают, ну где же Они будут сфокусированы, <свистит> и, и, и все наша эта информация да. до них лучше зайдет.